Ha, ha, ha. привет кулинары если вы не любите жареных карасей значит вы их не умеете готовить а если вы не любите крупных жареных карасей вы тоже не умеете их готовить я вам сегодня хочу показать как приготовить крупного карася так чтобы в нем не было костей остались только крупные И как Красиво подать. Я вас уверяю, мне кажется, даже будет не стыдно подать такое блюдо в ресторане. Очень важно карася правильно подготовить перед прожаркой. Его, ну, конечно, нужно почистить и очень тонко по спинке, по бочкам сделать надрезы. Миллиметр-два. Через эти разрезы при прожарке мелкие кости буквально будут перегорать. Либо же они будут как семечки. Я вас уверяю, вы их не почувствуете. Очень важно при прожарке карася использовать кукурузную муку. Почему именно кукурузную? Я уже много раз об этом говорил, все, что нужно обваливать в муке, мясо, рыба, обязательно делайте это в кукурузной муке. Вы даже можете провести эксперимент, возьмите два карася, одного обваляйте в обычной муке, второго в кукурузной. И попробуйте немножко передержать на сковородке, и вы увидите, что на обычная мука начнет подгорать, а кукурузная нет. Чтобы сделать вкус карася более сладкий, вы можете перед прожаркой в масло добавить морковь. Обжариваем, не стесняемся. Пусть даже сгорит, не страшно. Морковь убрали. Далее можно добавить лук. Я очень полюбил лук шалот. С ним очень удобно работать. Его форма позволяет тонко кольцами нарезать лучок и при этом когда он обжаривается кольца не разрываются и он буквально держит форму и красиво получается при подаче лук готов можно убирать просто забираем его отсюда а масло оставляем теперь можно жарить рыбу Жарим ее до золотистого цвета она получается изумительная на кукурузной муке и посмотрите как она прожаривается вот буквально вот между костями между ребрами видно что мясо прожарилось очень классно выглядит рыба готова теперь ее нужно красиво подать берем пергаментную бумагу и сворачиваем пакетик вот как семечки раньше продавали бабушки вот что-то типа такого берем карася И отправляем? Вот так вот. вот. Смотрите уже какая красота получается. Добавляем туда лук. Видите уже? А? пахнет возьмем еще несколько веточек зеленого лука ну как то так и все можно подавать подписывайтесь на канал жмите на колокольчик а я буду делать вкусные ролики